Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас на обзоре будет проект называется Andromeda финанс В общем, что нам предлагает Andromeda? сейчас у нас, кстати, давно так у нас не было, сейчас у нас остается ICO. Это как говорится, уже как под вымерший Ну, в принципе, с другой стороны, те же ICO сейчас и работают, те же пресейлы, только по-другому, скажем так, выражаются, немного по-другому выглядят. Ну, суть-то одна и та же. ICO, у нас сейчас первый этап будет длиться 17 дней сейчас у нас цена будет за токен а, сколько получается 6 тысячных цента а, потом будет уже дороже, дороже и соответственно потом будут уже серьезные листинги цена конечно будет хорошо децентрализированный децентрализированный мир финансов а, в общем это хорошо, да, децентрализация у нас как бы везде и помает развиваться проектом, создавать, привлекать средства. Ладно, то такое мелочи. Самое интересное, что мне нравится, это их не сервисы. То есть это будет IDEO Launchpad, это позволит разработчикам запускать, внедрять свои криптопроекты или токены в экосистему и также потом активно все это будет моделироваться и развиваться. Это как для меня огромный плюс, мне это нравится. Потому что можно будет потом в своем проекте куда-то затулить, либо что-то на этой системе потом поднять, либо свою построить. СВАП – это вторая... вторая тема, которая мне нравится точно так же очень огромно. Потому что СВАП, как вы знаете, всегда потом взлетает конкретно. У них будут формилки, у них будут пулы и тому подобное. Поэтому свап это прям вообще это две, две вещи, которые мне больше всего нравятся. Ну инкубатор это такое все. Это больше там на защиту идет. А, в общем, дорожная карта. Что у нас тут? Четвертый квартал 21 -го года. Пресейл заканчивается. Типа хотят закончить в этом же году. Аирдроп. завершение мелочи. Ладно, идем далее. Потом, что у нас еще? Ну, вот первый картон до года. IDO запускается. Потом это также верификацию добавит. Ну, не знаю, верификация это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, не очень, не знаю. Мне не сильно нравится, не сильно заходит эта верификация. И также первый листинг на бирже. Молодцы, неплохо, да. Опять же, посмотрим, как это все будет выглядеть будет держаться ну по крайней мере на первый взгляд сейчас не то что -то эти э, духи шмуги коины которые да там созданы проекты однодневки э, просто такой вот, бам запустил его блин на какой-нибудь тильде там еще какой-нибудь шмильде сделал себе сайт блин запустил там какой-то блин херовый кривой блокчейн который ни хера не работает это не такой проект здесь уже более все серьезно, более интересно и более глобально как бы люди собирают на прицеле, это неплохие бабки, есть прям очень даже серьезные. Как я говорил, первая цена у нас получается, сколько у нас, тысячных, 6 центов, семь потом 8. Я думаю, быстренько они все у нас это закончат, запрут. Распределение на продажу 25 миллионов токенов, И на самом деле это немного. Ну ладно, с этим разберемся, то есть адрес контракта можете посмотреть, сравнить, что все честно, все ровно. 25% на продажу, 20% на маркетинг, 15% на экосистемный фонд, начальный рыночный фонд, партнерство, на команду. Ну распределили не так себе, конечно. Ну опять же, кто знает, если проект себе допустим, на команду вообще ничего не берет, а на маркетинг там 3%, ну что с того проекта будет? Он просто выкачает с тех же людей, которые уже есть, проект дальше развиваться не будет, он выкачает с них бабки блин, по третьему, по десятому кругу какими-то мелкими новостями. Все, и проект закрылся. А, ну это опять же это мое личное мнение. а Если у людей есть бабки на команду, то есть они получают запеху, а есть бабки на маркетинг, соответственно они могут крутить развивать проект дальше. Люди будут заинтересованы заниматься дальше этим проектом, работать и зарабатывать хорошие деньги. Ну, соответственно, и мы же точно так же будем зарабатывать балки. Белая бумага. Здесь, конечно, читать, не перечитать. Если интересно, можете почитать. Там все, думаю, ясно, просто и понятно. По твиттеру, что у нас по твиттеру? 3,5 человек. Все рады тому, что Stage 1 пошел. Неплохо так по твиттеру откликнулись. Stage 1 залетел. 15 сентября начался пресел все, торгуется. Как это все вообще делать, как это вообще можно приобрести? Если купить хотите токенов, я уже зарегистрировался. забомблюсь я а потом токенов. У вас получается такое вот меню. Сейчас в данный момент продано. Из 5 миллионов данных монеток. Лям уже продали они. То есть цель немножко их не двинулась с места. Делаем все банально просто. Нажимаем купить токен. Покупаем там любой там эфир, там USDT, USDC, там BNB. Пишем, допустим, минимум 8000 токенов, максимум 850 тысяч. Там, допустим, берем я не знаю, 50 тысяч токенов, да. Все, нажимаем купить. Нажимаем сюда в криптовалюте. Там и тому подобное. Нажимаем купить токены. Желательно делать это все с кошельками Tamask или. Мист валит и такой даже не знаю, ну, Майзер Wallet. Я в основном все с метамаской делаю, не знаю, как по мне это нормальная тема. Берем этот кошелечек, все, скопировали, либо по QR-коду, либо так отправили бабки. Сюда, как они говорят, просто пишем сюда свой кошелек, с которого отправили, чтобы быстрее это все верифицировалось и быстрее, чтобы это все работало, чтобы они быстрее вам зачислили данные токены. Бабки забомбили, бабки залетели, все, сидим, ждем. Максимально все просто, никаких проблем. Я не знаю, и сидим просто, ждем, когда заканчивается пресел, сидим, наблюдаем за всей этой темой, как там развивается проектик, и потом, когда уже порог жадности уже начинает уже бомбить, там, либо э, обсираешься, грубо говоря, тогда уже начинаешь продавать. Но опять же, каждый делает по-своему. Ладно, сейчас пока тарить не буду. Не буду вам ничего показывать, а может покажу, но попозже. Ладно, ребятки, что-то на этом все. Будем заканчивать наш ролик. Андромеда финанс, я думаю, принесет нам денег и будет неплохо развиваться. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.